Шум, наделанный форпостом, получил свое продолжение Губернатор Севастополя приехал с журналистами, чтобы успокоить город И показать, что же раскопали на мысе Хрустальном Снимай. Ах, идет дождик. Я сегодня буду мыть ботинки. Так, закаплено объективе, извиняюсь, сразу. что смогу, то вытру эх, придется нам помыть ножки так, слегка сверху снимаю, чтобы накопал на ноги Так, что же нашли на мысе Хрустальном? И... Ух ты, ух ты, ух ты И... В горизонталь Ребят, подходим ближе Подходим Тесняйтесь. ближе Не стесняемся Да нет, сразу просто расскажите Про вот эту часть объема А вот сейчас он да, мы добегу. Так, пишем на пушку, поэтому... ...максимально, чтобы я не в кадре. Сейчас на одной из территорий, на которой ведутся исследование по будущей строительства, это участок так называемых птичьих рябов, они сохранились на картах Севастополя. Ну, вероятное время существования это конец 19-го, начало 20 века. Где-то пока прибылит на мой около 30-х годов, они уже были ликвидированы, переслепаны все вот перекрывающие ну и исследования на этом участке пока не закончены, но ну, не законченные за погоды не усложны, они достаточно низко находятся. И сейчас их просто затапливается дом, так сказать, погоды. И исследования будут подложены. Это каменные, ну, собственно, типичные такие каменные рыночные постройки, мы знаем, что здесь был рынок. Э, ячейки, да, сложенные из камня, дикого камня, да, сложенные на э, резиновом резерв растворе, положенные на скалу. И для того, чтобы построить эти сооружения, скалу полностью вычистили и, к сожалению, там никакого другого культурного слоя не сохранилось. Легистический слой там убрали, когда их строили, да? И, это, их убрали еще сами строители. Как и на большей части этой территории, здесь прослеживаются местами такие пятна реминистических слоев, но их убрали уже в 18-м, 19 -м, и особенно в 20 веке при строительстве. Механического 54-го Механического Завода, а скала была просто вырезана до да, И ну, вот мы пытаемся найти какие-то участки объектов, э, которые можно показать можно типа, вот эти фрагменты стен это подпорка, да? Ну, они, я так понимаю, типичные для э, всей территории Севастополя. Это стен, э, террасные стены, да, и вот у них есть отверстия, которые позволяют стекать вода. Ну да? стена здесь она двухчасная, она подстраивалась в 20 веке, но ну, может конец 19 века. А внутренняя часть там машина асфальтом. Но она была уже хуже, чем ребы. Да? Она... Ну, они сосуществовали. Но в сущности это одна конструкция, и, вероятно, она защищала эти столько воды. Здесь был склон, и, в ну, общем-то, она выполнялась обычной функцией в вот, террасных стен, которые везде и в вот, очень... Пойдемте печки посмотрим. Пойдемте печки посмотрим. Ну, давайте еще раз. Это рынок. Был, говорят типичные рыночные постройки Продолжение Это печь. Девочка, давайте все с одной стороны работать. Ребята, очень просто закрыть надо будет то, чтобы, надо да, да. поэтому приподнимаем. Я... Я... <связываю> <связываю> Ребята, <связываю> очень быстро, давайте снимем, надо закрыть, потому что господи, а надо потом закрыть. пообщаемся. Давайте. Успели? Спасибо. Значит, это у нас, получается, вот, как раз те самые уникальные находки, которые религинистического периода, которые вот, удалось здесь чудом найти. Расскажите, пожалуйста. Да, ну вот вы просто видите местность, вы видите, на и видите, что скала выписана, это еще выписана в 15 веке, да. да, на этой террасе. И, ну вот чудом, мы сидели в лажбинах, да, вот у стоит здесь площадка, керамическая площадка производственная. И вот производственная э, печь для да, ну, обжига, пока мы на конца еще не знаем, чего, скорее всего, потому что у нее необычная для этого времени форма. Время – это конец четвертого, 1, четверть третьего века до нашей Ну То есть последний, наверное, год существования – это 275 год до на нашей И э, сохранилась, на наше счастье, правда, нижняя часть этой печи, под, ну, вот, да, там, где там, где... Э, было топливо и, и, и опоры для колосников вся производственная часть была выше, на ставили на колосники ставили керамику, и она там циклом там несколько дней еле она проходила бункер после этого ну как правило не все не всегда получалось поэтому бракованные продукцию разбивали вот она здесь у нас лежит Видите, они использовали для того, чтобы да, он, да. площадку, а печи чистили. Они тоже несколько циклов существовали, потом их перегладывали. И вот здесь вот эти простые, вот эти простые и вот так чистить печи. Но вот они сохранились благодаря тому, что, наверное, устроителям этой местности нужна была ровная поверхность. поэтому они в том числе с верхней части, ну и подписали горизонт дорог это наша удача. И их удача они получили ровный горизонт, а наша удача в том, что эти части сохранили. Чуть ниже уже хуже э, свой сохранен потому что там идут постройки, остатки построек 20 века и там остатки э, фаянса там железомасса, обрезки заводские и собственно, вот постройки там просто какие-то пожары, но ну, в суп числе и пожары винительные, военные, естественно, сюда переживал много и вот это все нижняя терраса, но ну, к сожалению все это вся из-за велестических, телестических уничтожено. Вот эта полоса делался камин, на стало наше счастье. Ну и наше счастье. Ну и что у нас осталось еще кусочек, который нужно? Кинал... Да, как фундамент работы. Ну, давайте, может, можно просто раз... повернуться, а да, чтобы не поделиться. Ну, там сейчас ну, опасно ходить, да, мы там не поделились. Ну, прекрасно. Да, потом, если хотят, чтобы они Это находки, да? А, да, это вот находки, но мы их уже смываем чистим, вносим в опись. находки. Да. Экскаватор стоит, как, это, да, как это мусорная это мы, корзина. Мы не копаем этим экскаватором, потому что просто здесь один удар экскаватора просто нам уничтожит всю информацию. Поэтому мы используем, мы все подсыпали вот там вот длинную площадку, для того, чтобы тачки могли перемещаться, поэтому мы чтобы не пугались. А находки вот мы пакуем, у каждой, в каждом этом пакете есть паспорт, да, где указано место, у нас есть километров, да, который показывает это место, ну, допустим, на те же печи мы делаем 3D модели, ну максимальные, конечно, стараемся снять, потому что мы понимаем, что. Сами по себе конструкции это еще лучшая печь. У нас все остальные места несколько хуже, они просто вот э, рас, расползутся да, со временем. Но это общепринятая практика вести исследование печей. И нам повезло, что они здесь сохранились. И у нас много родственников в, в разных местах. Но на самом деле э, у печей много рук, печей, да. Простите, да, я разбиваюсь. Но вот здесь они все паспортизируются, потом составляется офись находа находки Учитываются, рисуются, фотографируются, потом отбираются э, находки для коллекции, которая формируется, одной это нет не одного дня дела, а потом передается в музей, ну, по существующему законодательству передается археология, передается в государственный музей, и, как правило, передается в тот музей, который бы, находится на этой территории, как, которым является Херсонарский музей заповедник. Поэтому мы находимся в постоянном контакте с э, Херсонарским музеем, мы делимся всей информацией, которая есть, потому что что как музеишки знают, археологи знают, знают, знают ну, об этом месте, это да, лучше всего. Да. Поэтому здесь у нас есть ресторан, все эту для того, чтобы мы собирались пойти. меня э, стена, э, остатки стены 19 века, э, но свойства такого человека, конечно, он стремится использовать. Это на самом деле на многие могилы, как, ст старые какие-то конструкции для... В дальнейшей жизни Остатки вот буквально 2-3 камня на Поверх вытесанной скалы Остатки 19 века но Здесь, вероятно, казаны располагались да, Но вытесаны И поверх были положены уже конструкции 54-го механического завода а, К сожалению, за самой стеной все было изрыто канализационными отстойниками, люками и уже там шли бетонные конструкции но они даже там частично сохранились и ну, даже там не сохранился юнистический слой он сохранился немножко по склонам, ну вот такая же площадка, мы ее полностью исследовали, весь материал мы забрали, потому что там, в общем-то, позволяет нам датировать, тоже производственная часть. Ну а э, сама стена тоже, в общем-то, мы провели максимальные исследования, мы можем констатировать, что она, она была сделана в 19 веке, сильно повреждена и перестроена уже в 20 веке, сохранились небольшие ее фрагменты. Э, ну, к сожалению, да, но так есть. И даже вот дальше в вот, институтах мы еще туда не дошли в исследование, исследование не закончено обложено кафелем, таким причем кафелем уже в 70-х, 80-х -80 годов 20-го века. Ну, естественно, мы будем нести исследования, где мы, ну, наверное, информировать. Конечно, да, отчет да, да. будет да, да. И мы информируем обычно. Вот, когда, информация наследие. в виде отчета, все наследие и. Вот, мы можем. Исследования не закончены, ну, спасибо. Пойдемте пойдем. Ну мы... пойдем. да. это то же самое, собственно, о чем да, мы говорили. Да, это все одна, mm -hmm. она конструкция, это... это здание, да. Я я делаю, раз, что тогда... с этим всем не, будет. Не было. Были какие-то воротные приемы, ну, Комплекс службы, а, там, там, Комплекс сооружений, да, ну вот они имеют условное название «хорт меньшиков», Конечно, сами и основные, мы говорили об этом весной, повторюсь, на то, что обращено в море. Море мы достаточно говорили весной, мы там сохраним даже. Да, да, на военной части здесь, но ну, по большому счету здания, которые связаны с этим капсулом. Понятно. Естественно, мы поднимаем документы, там, старые карты и прочее прочее. Подход, выстраиваемся? Угу. Так, давайте тогда так надо. Так норм? На перспективу да, предлагаю. Да, да, да, да. так, так, нормально? Еще раз. Снимаем находки. Они не Это для это Это что они брошены их нашли. Нет, я про... Ну, тихнуть все, Так, друзья, все? я с вами пообщаться. Да, дорогие нет. друзья, позвольте, я так, нет. Нет. Я вам устойчивое место да, Чуть-чуть. Еще туда. Вот так вот. Вот ага. здесь. Коллеги все? Угу. Молчание знак согласия значит работаем. Михаил да, Владимирович, ну, Владимир, а какая чуть -чуть. будет а дальше? А секунд... Что тогда начать? Камеры. Все, все готовы? Пожалуйста, сюда поставим. Все? Да, да, все. все работает. Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, вы сегодня посмотрели объект, как поцелуют раскопки, да, насколько это уникальные находки были? Да, ну, я посмотрел уже на первый раз, я регулярно приезжаю, чтобы быть в курсе того, что происходит. Сегодня я специально пригласил сюда средства массовой информации максимально расширены, чтобы показать, что у нас никаких тайм, горожан, никого нет. Поэтому сегодня вот на этой площадке идет фаза активных археологических исследований. Все находки, они, соответственно, изучаются, описываются, необходимые отчеты направляются все в наследие с уже результирующей части, что с этим делать. Да? В настоящее время, вот, вот только что было показано, да, ряды, так называемые птичьи, остатки рынка конца 19 века, которые достаточно неплохо сохранились. Но специалисты говорят, что если принимать, допустим, решение о их сохранении и юстификации, все равно, к сожалению, придется полностью разбирать и перекладывать на и так далее, потому что в таком виде, естественно, вот пара таких дождей, все это начнет разваливаться. Ну, такая, к сожалению, судьба, поднятая из земли, поскольку времени любых строений. И вот из уникального, этой печь, которую мы сейчас показали, частично, печь действительно редкая, но об этом свидетельствует во вот, своим подчаска лучше меня. Но смысл в том, что на этом месте тоже ее сложно будет сохранить, потому что только она сейчас соприкоснется с воздуха, она начинает разрушаться, потому что специалисты и персональные изучили. Понятно, что она будет сейчас полностью описываться, зарисована, отфотографирована. Сейчас она будет по частям маркироваться и будет переезжать в Херсонес, и потом опять по частям собираться, будет как один из таких редких экспозиций. Ну, ее место на карте города Севастополя, точнее, древнего Херсонеса зафиксировано. Как научный материал все это, тоже сохранится. Ну и третье, значит, это, понятные остатки вот, стен, которые использовались уже при строительстве механического завода, которые очень сильно повреждены позднейшими переоборудованием, перестройками и так далее. С одной стороны осталась часть фундамента, с другой более сохранная часть. Но там исследования пока продолжаются. Ждем, соответственно, официальных отчетов, которые должны быть направлены на всех наследия, с оценкой исторической значимости этих объектов. После этого будем принимать решение. Поэтому сейчас идет активная на этой площадке, я еще раз говорю, археология, в принципе, уже осталось не так много времени. к сожалению, сейчас немножко могут эту работу запроносить. Но, тем не менее, в горизонте двух-трех недель исследования должны быть завершены. Все отчеты представлены всех наследия, после чего будет приниматься решение. Но Мое личное мнение, так как вот даже в проектируемом объекте художественной галереи, которая здесь должна появиться на части этого участка, не входят в те череды, они не входят в, в, в, в точку застройки, а должны были быть в зоне благоустройства. Но ну, Мое личное мнение, что их надо постараться сохранить, даже если их придется разобрать и перебрать, потому что, на мой взгляд, это очень интересный показательный объект. В центре города у нас будет частичка Севастополя 19 века. Это возможно, корректировщики сейчас над этим думают, как это подписать в архитектурный ландшафт. Михаил Владимирович, вопрос такой. А что касается как раз-таки вот античного периода Найлина, не считаете ли вы, что было бы тоже хорошо и как-то и светить и оставить здесь, потому что люди вечером при прогулках, при правильном свете могли бы наслаждаться? Ну вот специалисты говорят, что невозможно на месте сохранить. Я думаю, что вот коллеги с Херсонеса Таврического из музея вам более подробно объяснят. Я тоже этот вопрос задавал. Но вот в таком виде на данном месте вот эти печи сохранить фактически невозможно. Их надо все равно разбирать, правильно проводить с ними работу по спасению этой глины. Значит, покрывать там, наверное, соответствующими растворами и потом уже собирать соответственно их в музее ну, в таврическом в этом смысле ну, то о чем вы говорите, это можно сделать и на этой площадке но это принципиального значения не имеет и пока предварительно принято такое решение. и второй вопрос кстати, на устройчивоеся многоэтажки насколько стало известно уже два будет здания 12 этажные даже они собой будут представлять Два здания здесь не будет. Здесь будет вот этот единственный дом, который вы видите на этой площадке. Представляете, будет, в принципе, уже примерно понятно, что. мы ну, только более интересные фасады будут, более такие, такие, культурные. Это общежитие? Это служебное жилье для сотрудников культурного кластера. Коллеги, благодарим за работу. Спасибо. Ну, Последний да, взгляд Вот да, да. Последний взгляд на площадку ну, В принципе, все объяснили, все рассказали Все снято одним кадром С методом, с методом. И это не головное. На этом все. Уже беседа на эту тему провелась. К сожалению, я хочу сказать задалека. Я возглавляю отдел коры херсонежа. Что такое хора? Мы знаем. Это сельская округа персонажа. Поэтому любой памятник здесь выявлены на территории георгийского полоса, то есть окрестности, окрестности Херстана-Святоводческого или территории Севастополя, нас интересует и нам необыкновенно ценно. То есть каждая усадьба, построенная древними жителями этой семьи, для нас это момент их жизни, то есть кусочек их жизни. Поэтому, естественно, вот, глядя на то, что осталось от той, от той эпохи, для нас это необыкновенно ценно. И просто это замечательный комплекс. Но, к сожалению, века его не пожалели. И в XIX веке основное, основные строительные остатки просто снесены. Здесь осталось, то, что мы видим, это буквально, буквально очень, я бы сказала, незначительные из строительных остатков. Теперь, что касается керамических печеньев. Это в настоящий момент это действительно уникальный наход. То есть э, история Херсонеса, то есть, вернее, музея, знает э, в предыдущих раскопок в прошлом веке э, в двух местах были на, выявлены у нас печи э, керамические. И вот, наконец, еще здесь скажем, не рядом с Херсонесом, а недалеко от, ну, кстати, недалеко от стен Херсонеса. И, конечно, бы очень хотелось такие вещи сохранять на месте. То есть мы знаем кучу каких-то приемов, Мировая э, практика существует, но, к сожалению, и сохранность также очень-очень. Ваше... Я, просто... Я прошу, вы так сместите, потому что вы приближаетесь в сторону, а она... Ну, поэтому мы сейчас находимся на стадии как бы исследования этого памятника, этого объекта. Какие возможные э, применить методики для вообще сохранения? То есть самое главное — это вообще сохранение памятника, выявленного. Вот. И снова, то, что уже было сказано, что, нас, к сожалению, оставить его, это очень большая проблема. И проблема, прежде всего, для пандемии. Ну, что будет у нас осталось? Во-первых, это глина. Это, это обожженный, но это глина. Нет, нет, нет. Это глина. То есть, чтобы сохранить такое сооружение, нужно особые, особые приемы. Вот, о которых я могу там расскажет моя коллега реставратор, если мы тут уже третий день работаем. А, и, то есть это очень сложно. Сохранить, сохранить ее на месте это очень сложно.